И всем привет, дорогие друзья! С вами Fix Play, и сегодня мы играем в потрясающую игру Симулятор Ютуба YouTube, Ютуберс Посоветовали поиграть в эту игру, сказали очень интересная игра, напоминает самую простую жизнь самого настоящего ютубера с его начала и до да, его вершин. У меня наконец-то получилось, я самый популярный ютубер. Я управляю собственной вещательной компанией. Но путь был долгий и тяжелым. Ну, я так представляю, вот уже первый спойлер. У нас будет собственная компания. Вот тяжелая история по созданию этой компании, которую нам представили сейчас преодолеть. Вот. Начинается все с создания своего персонажа. Так, отправляемся, получается, в пролог там нам такой выдали, так сказать, будущее наше. Вот, Создаемся похожего персонажа. Чуть-чуть ну, похожего, так можно сказать. Ну, я себя примерно пишу. Себя примерно. Так. Так сделаем. Так. Да, вот так модно, я так понимаю. Так-с. Мне кажется, шикарно, да? Вот так вообще идеально. Все, все телки наши. Все. Очки. вот ну посмотри. Смотри на меня. Очки. Вот так можно. Пусть будет так, да? Будем, мы будем стильными, стилегами. Так. Есть шесть вариаций нашего... Нашей личности. Суперзвезда, бизнес-эксперт, душа компании, гений, завсегдалы... Э, за всегда ты вечеринок романтик суперзвезда вы мастерский э, в, вы мастер вирусных видео и ваша единственная цель состоит в том чтобы сделать их как можно больше важный каждый просмотр или подписчик так э, бизнес эксперт в вашем одержимости деньгами нет ничего нового вы бизнес эксперт и считаете каждый цент полученный за видео ну, бизнес-эксперт сразу отпадает. Вы любите знакомиться с новыми людьми и общаться. Ваше любимое занятие – заводить новых друзей. А цель – иметь бесконечный список контактов. Так, ну, в душе компании, я так понимаю, нам придется, как сказать, чатиться тут с кем-то, общаться очень много. Тоже не подходит. Мы же ютубер, мы должны создавать видео для себя. Для самого себя. Но, в первую очередь, мы работаем... На самого себя, а работаем для зрителей. Так, гений, вы все равно, что, что, вам все равно, что думают остальные. Учиться новому весело и легко. Вы посвящаете себя учебе. Так, ну можно выбрать, можно. Но учеба нас будет, получается, как бы, мы больше будем времени посвящать учебе. Но не будем больше времени посвящать созданием видеороликов. Так, э, завсегда-то вечеринок. Существует ли что-нибудь ва э, важнее славы и популярности? М вы хотите развлекаться, ни о чем не беспокоить. Так давайте же хорошо проведем время. Так, за всегда то вечеринок нам не подходит. Вот, мы с вами не тусовщики. Мы, так сказать, домашние котики. Вот. Всегда в вашей жизни, то есть романтик, найдите найти собственного человека, который полностью вас заполнит. И вы не остановитесь, пока его не найдете. Ваша половинка ждет вас. Ну, для себя я выберу суперзвезда. Вот. Это больше всего нам подходит, потому что вирусные видео. Нам нужны вирусные видео. Так, что мы будем? Мы будем снимать игры. Я снимаю игру, и я буду снимать игры. Так. Видите ваше имя. Алишер, да? Mm -hmm. Так, фикс-плей, название компании, ä, play, ä, com, ä, company, вроде Так. Все, создали. Теперь мы с вами потихонечку ä, ютуберы. Так, с этой комнаты начинается моя карьера ютубера. Когда мы с мамой сюда только при переехали, у меня не было друзей. Сейчас я покажу, с чего надо начать, чтобы стать номер один среди ютуберов. Окей, базовое управление. Так, вращайте к нам еще мыши, приближение к мыши, двигайте камеры с помощью так. Э, Двигать персонаж с помощью левой кнопки мыши. Ну, щелчок стандартный, я понял. Так, ваше первое видео. Тогда мое разрешение было делать видео по играм, которые валялись у меня на полке. А, выбрать сигарет. Так. Угу. Геймплей. Так, нам предлагают выбрать, какая у нас рабочая станция. Какая у нас верхкамера, с каким качеством. А, так. Микрофон самый древний. Самый пошаренный. Так, Empire Planet 2. А, Геймплей. Чтобы к нам завалились подписчики, так сказать, подписывались на наш игровой канал, нам надо придумывать вирусные названия. То есть какие-нибудь те названия, которые могут завлечь зрителя. К примеру, Empire Planet. К пишем. Пока. Ну, первое видео пишем обзор. Так, жмем далее. Так, на этом этапе вы столкнетесь с разными задачами, которые будет решать с помощью карточек. Угу, окей. Так, понятно, игра прораблагала. Угу, спасибо за меня. Так, вы... так, так, а, так. Счастливое выражение, давай. Сделаем. Итог игры то к игре мы сделаем смешной комментарий к игре, вот. так и теперь монтаж, от монтажа зависит какое получится видео, так, я пользуюсь стандартной схемой, то что обложка, коррекция, фокус, но пока нам фокус не доступен, скоро времени будет доступен, вот, но, желательно, чтобы вот эти вот все хотя бы за один зашкал, так что коррекция нам не нужна, мы поставим тут фокус, чтобы хотя бы все были за единицу. Так, перетащите ролик, так, это мы уже сделали, так, обработка. Вот, ребят, самый хороший интерес от 70 и выше, это самый лучший. Так, у нас уже по два уровня. В первый раз, когда я играл, у меня даже на второй уровень не перескакивал. Я помню, вот эти вот, вот этот э, сценарий и постпродакшен, но меня точно не перескакивал за второй уровень. О, сейчас вот, ну, получше. Так, и у нас уже появилось там 5 зрителей. Насколько я помню. Так, каждый месяц у меня тест. О, ребят, нам еще приходится учиться. Так что. Так, учиться. О, первые комменты. Это хорошо. Так, сейчас потом посмотрим комменты. Что нам говорят yeah! так, что нам говорят вот так вот так, задание сделано, окей так, ой, а что у меня с мышкой так, мне не нужно было покидать свой дом, чтобы пить довольно таки быстрый способ приобрести и заказать так ну давай сделаем покупку, но я ничего не буду покупать а, я сделаю просто вот так вот А нет, мы сделаем покупочку для компа. Для компа сделаем покупку. Мы купим... Чего мы купим? Мы камеру купим? Камеру купим? Микрофон мы купим. Все, пока хватит. На столько сто. Так. Вот, ребята, у нас а -а дата тестирования 31 тест января. К тесту мы готовы очень хреново. На единицу. Это очень хреново Вот нам приходится вот эти открыть Вот нам надо будет учиться так и что мы делаем мы идем учиться в первую очередь нам надо тут учиться да вот они уже первые пять зрителей к нам подлетели очень хорошо что меня и радует так вот мы пришли с учебы так а, нам уже задание выполнено, да, 53, отлично. Так, поздравляю, ты теперь второго уровня, перейдя на новый уровень, можно открыть больше лампочек, навыков, видеороликов, товаров, магазине. Окей, так, было 8, стало 10 лампочек, это хорошо. Так, ага, из уст уста, так, это получается раскрутка. Нам до досталось, так, новые карточки, повышение максимальных лампочек. То, что идея какая-нибудь там может возникнуть во время записи какого-то видео. Так, идем еще раз учиться. Вот здесь нам надо как минимум а, раз, а, 7, 8, наверное, сходить учиться, насколько я помню. Yeah! Может быть, 10. Я точно не помню. Так, новая карточка. Прикольный пресс. Отлично. Что самое главное, это приветствие, как мы всегда делаем, ну, по крайней мере, ютуберы так делают. Перед началом видео надо поприветствовать зрителя. То есть, как там, привет, я такой-то, такой-то, я снимаю тот то то-то, сегодня в этом видео, речь пойдет о том-то и так далее. Это самое главное. Вот. Так, идем еще раз учиться. Вот. Потом мы ложимся поспать, чтобы восстановить наш э, сон, и чтобы у нас повысились лампочки. Наши лампочки повышаются от еды и сна. То есть, потом мы идем кушать. Так, мы спим, кушаем. О! Один цент, насколько я понимаю, да? По-американским. Один цент нам за видео пришел. Круто. Хм. <смех> Эх, если у меня Сейчас был. Так, мы покушаем и мы сейчас запилим новое видео. Так Теперь мы написали первое видео. Это обзор. Нет, мы сделаем не так. Да, мы выберем игру. Нет, мы все-таки выберем сначала игру. Сделаем по ней геймплей, начать запись. Вот. Мы сделаем запись, а -а. да сделаем запись, а -а, двухнаправленный, так, однонаправленный, так, продолжить, так, теперь мы пишем не геймплей, а к примеру, там, набег варваров, я не помню, как варвары пишется. да, ютубер тупой, так варвары варвары варвары варваров все правильно я написал так садимся делать видео сразу большой привет всем привет я такой-то такой-то нам сразу дополнительный бонус очков так э -э смешной комментарий да, делаем смешное, чтобы было всем весело нам приятно смотреть Эх, не прокатило ладно так теперь делаем Ну, мы сделаем победный крик мы от них оторвались там все победили всех Вот. типа мы молодцы защитили там свою крепость или что-то подобное вот. и вот заметьте нам уже доступно три стадии обложка коррекция цвета фокус это хорошо. Это очень хорошо. И наш рейтинг к интересу 73. Хорошо. Вот этого рейтинга нам надо где-то придерживаться. 70 от 70. Меньше 70. Ну, в большей степени это плохое видео. В большей степени. <связывая> Мама, только не ругайся. О, как мило. Очень хорошо. На этой неделе ты сделал успехи в учебе. Если будешь дальше стараться, то может я тебе что нибудь подарю. О, нам открылась ребят подработка. Подработка состоится в том, то, что мы работаем в саду, натираем обувь, помогаем бабушке. А, насколько я помню, тут еще есть машину уметь. Это самое такая и затратное и прибыльное дело. Вот, ну мы сначала идем учиться. Мы идем учиться. Нам надо поучиться. Так, насколько мы к тесту готовы? На тройку. Нет, ребят, нам надо на пятерку. Нам надо 5, нам надо 5. Никогда нельзя учиться плохо. Так, давай-ка. Давай-ка мы еще раз ходим учиться. Тут вроде четыре или три раза можно по отряд ходить учиться. О! Empire point набег! Вот это хорошее. Когда 5 комментариев, 5 отличных комментариев. Это шик. Серьезно, это шик. Вот такие видео бы почаще. Вот, и комменты почаще бы. И не только в игровой индустрии, а и мне еще на канале. Так, смотреть мне нравится. Очень интересно. Круто. Отличное видео, классное видео. Как весело. Это ютубер. Этот ютубер и правда классно проводит время за съемкой видео. Да, вот теперь, ребят, вот, обращаясь к этому комментарию, вот понимаете, какая у ютубера трудная жизнь. Он проводит, yeah! снимает для вас, чтобы постарались, чтобы вы его посмотрели, чтобы вы ему поставили комментарий, поставили лайк, написали какой, написали какой он там хороший, плохой, все, чтобы училось потом при следующем записи видео вот вы тоже не забывайте писать комментарии я ваши комментарии всегда прочту в любое время в любом месте и всегда оценю и хорошие и плохие комментарии и что-то в дальнейшем ну по мере возможности моих и так сказать <coughs> возможно денежных смотря какие вопросы будут буду их исправлять вот так еще раз мы идем учиться. Учиться, учиться. Еще раз учиться. Насколько? На 4. Мало. Какая дата? 9. 9 января. 9 января. Это хорошо. Это хорошо. Так, задание. Отлично. Так. Работать. О. Разносить газеты еще есть. Вот, разносить газеты еще есть. Это тоже отличная штука, вроде тоже самая э, оплачиваемая такая работа. Oh. Работа. Но 35 долларов там oh. на дороге не валяются, так сказать. Так, нам надо спать, нам срочно mm -hmm. надо спать. Нам надо спать, покушать. Oh. Oh. Опять работать так мы поспали мы покушали так сейчас мы кушаем потом идем на работу Доработку, извиняюсь и покупаем ту игру какую-то новую игру вот, нам надо купить игру. Ч ⁇ один цент, да? Опять? Опять, да? Ну да ладно. Так, мы поработали. Так, мы устали. Отлично. Мы немного устали и хорошо. Так, 118 долларов. Неплохо. Сейчас мы с вами купим новую игрушку. Вот. Ребят, чем круче? Дата, чем ближе дата которая сейчас то есть 11 января второе очень близко различие 9 дней 9 и оценка ее дает 9 звезд 9 звезд извиняюсь вот. хорошая игра вот эта игра эта игра уже старая вот вообще древность уже мы покупаем ее и сразу же, как она приходит Она приходит э, в течение 11 января Мы сразу делаем по ней геймплей Вот она пришла Так, открыть так, Выбрать игру Так, мы по ней сразу же делаем геймплей И пишем А, ну тут ничего не меняется, да И пишем это, это первая игра. Пишем обзор. Мы же в эту игру не играли, мы пишем обзор. Еще раз повторюсь: в главное, как в игре, так и в жизнь, заинтриговать зрителя. Заинтриговать. Так. М -м -м -м. Серьезный комментарий, 5. Я ж потом не вывезу. О! Значит началось вот и вот это мы сделали а пролетели Эх, ладно ну ладно зато склейки есть это хорошо так и вот 76 вот как я говорю придерживаться от этого рейтинга мне показалось ли, на два уровня с... скачнула наша актерская игра? <laughs> да, это хорошо. Это хорошо. На два уровня целых, это очень хорошо. При актерской игре мы будем больше... ...завлекать, так сказать, не то что зрителей. Мы будем больше, как бы сказать, давать полезных... ...всяких там комментариев. Где-то что-то кому-то подсказывать, там, кто будет играть в эту игру. Всякие, ну, все полезное будет. То есть, актерская игра будет на высшем уровне, там, какой-то сарказм показать. Где кого-то там убили, тоже там что-то сделать. В общем, это все востребовательная актерская игра. Ну, давай быстрее заливайся, блин. Я, конечно, терпеливый человек, ну все же. О! Ребят, заметьте, второе видео, 5, второе, 5, иногда достаточно хорошего сценария, чтобы снять классное видео, поздравляю, классное видео, лучшая игра, в которой мне доводилось играть, да, сейчас в нее играю, все, а, в нее играют все, ну и ну, ну хоть кто-то знает, как делать видео, поздравляю, твои навыки монтажа довольно высоки, ты правильно делаешь, что придумываешь новые фишки каждому видео, это отличная игра. Сейчас ее куда интереснее смотреть. Да, и сразу же на 5 комментариев мы делаем раскрутку за 10 долларов. Вот, ребят, за 10 долларов мы делаем раскрутку. Там уже 150 человек. Вот. А смотри, 150 человек. Это хорошо. И подписчиков уже, смотрите. Подписчики, 61, 63. Увеличение, да? Заметили? Так, а пока это все накрутка, так сказать, не накрутка а раз, крутка не мог, перепутал идет, мы с вами пойдем учиться время тут ускорится, все ускорится мама а ты чего? не надо, я только что отучился не надо меня ругать а ты обнять очень хорошо, что мне довелось этой неделе лежно заниматься а, мое чадо, фу ты, блин да. ребят 1000 просмотров тысяча мы сейчас задание сделаем самый популярный и возможно сделаем то что надо 50 500 подписчиков насчет 500 подписчиков я сомневаюсь но самый популярный на 1000 просмотров мы точно сделаем так на четыре с половиной мало еще учиться полторы тысячи просмотров это очень замечательно очень я серьезно 1700 так давай еще раз учиться и там будет как раз четыре с половиной где-то до 4 где-то да, где вот тут вот. но все в идеале должно быть. М -м, блин, прогадал, ладно. А, -а, -а. а мы сейчас по ходу и правда, так. Хочу сделать видео того, как я играю. Не знаю, как его записать и отредактировать. Можешь сделать это за меня, и потом опубликовать. Я отправлю тебе игру. Да, конечно! Я надеюсь, это прибыльное дело. Да, кстати, 20 долларов. не Так уж и просто. Просто записать игру. 20 долларов, это хорошо. Итого у нас 2000 просмотров. 443 подписчика и мы получим за это 3 доллара за это видео не приложив особо никаких к этому усилий так вот что вот так вот такова жизнь ютубера так Ревью. Запишите, как вы первый раз сыграете в игру, чтобы представить зрителям возможность окунуться в нее вместе с вами. Никогда не пропускайте, не упускайте возможность записывать первые игровые сессии самых новых игр. Это мы качаем, потому что казуал на 10% больше лайков. Ну, такое себе. Нам легче записать ревью и поднять просмотр с подписчиками, чем поднять э, лайки. Лайки со временем сами придут, если честно. Так. А не, мог бы, э, не могли бы вы записать геймплей в видео по ВПК для ХАЛ Так, выбрать игру. М -м -м. Вот это он прислал, да? Стоп. Какой он прислал? Кул, cool, да, кул. Cool значит это сам первое Так, что он, что он просил геймплей да геймплей записывать так продолжить опять же это же новая игра это новая игра которую нам прислали снять или он просил геймплей написать но не суть я же геймплей записываю по идее типа но я думаю, это не зависит от названия, мне кажется. Я думаю, это не зависит. Вот, серьезно. А, так. Нам ни на что особо не хватает, так что. Вот здесь мы в пролете, наверное. Да, здесь мы немного в пролете. Ну да ладно. 76, отлично, отлично И у нас, кстати, новый уровень, третий уровень уже Так, опубликовать Я надеюсь, это зачитется Так, тысячу просмотров мы заработали Отлично Так, 17 января, сдача 31 угу, хорошо Так, пока давай поспим Поедим ну, чтобы лампочки были. Там лампочки на них У нас вроде 13 лампочек уже, да? Да. По идее, должно быть 13. Это хорошо. Это хорошо. <связать> Давай, иди кушай. Пока ты кушаешь, все будет хорошо. Получайте просмотр со своих видео. 2000 Но это не трудно. Это не трудно набрать. Я вот сейчас вот своим видео одним набрал 2000 просмотров. Одним. Одним просмотром. Одним видео. Так, видео у нас залил... Блин, ну. ладно, 4-5 тоже хорошо. Ну и ну... Ну, хоть кто-то знает как делать видео так как весело этот ютубер и правда классно проводит время за съемкой видео лучшая игра в которой мне доводилось играть так ну комментарии особо похожие так если не знаешь как правильно снимать видео и не стоит быть ютубером что есть то есть пока но что скажу хейтеры хейтеры они есть везде Они есть везде у каждого человека есть хейтер вот, вот ребят ну серьезно я еще ни разу не видел чтобы ни у какого ютубера на том же канале на той же жизни не было хейтера и даже в этой игре нам представили определенного хейтера я конечно таких людей но ну, так сказать немного не уважаю вот, потому что они не то что портят э, ютуберу жизнь они наоборот даже может его и продвигают в этом они портят сами жи себе жизнь просто этим то что кого-то высмеивают вот, типа ну это бумерангом все вернется так сказать и все так игровой мир 19 да? Так, пойдем поучимся. Два раза нам надо учиться А лучше бы и три. Сейчас мы три раза проучимся. А, о, я как и говорил, 3000 просмотров. Это легко набрать самый популярный. Ее! Yeah! А, что захотел? Да и всем мысли. Сейчас мы идем учимся. У нас получается. Ну, пятерка тут получается, спокойно. Вот. Игры, Мир. Это такое событие, ну, которое м -м, даже yeah! и в жизни, и в реале нельзя пропускать. А, а. а. а это тот, наверное, кто приходил. Так, сейчас я понимаю, когда я вошел в свою новую паунту, мне хотелось что-то мне изменить. А, так, ну... Изменить мы ничего не будем. Нам деньги нужны. А, деньги нам очень нужны. Так, магазин с декорацией. Ну, мы ничего не будем покупать. Ну, сорян. Максим, что купим? Это вот... В смысле ты не пойдешь? Пойдешь туда. Ть, вот она, наглость. Так, ты пока почаще хочешь початиться. Окей. Мама пошла. Эх, пряжка, ремень. Боже, спаси меня от порки. Мам, тебя не учили? Будем читать чужие. А-а-а! Тобняться. А что -а -а -а -а, а не поцеловала? А? Ай, О, стоять Бокум Мне показалось Или это чьи-то <coughs> Ладно Такс Все задания выполнены Сейчас мы получим четвертый уровень На что я э, В данный момент я рассчитывал Но пятый нам уже не Понятно Плохо очень плохо. Так, идем мы спать. Самый популярный 3000. Окей. Так, кушаем. Учиться. Кушать, учиться. А потом мы идем работать. Идем мы разносить газеты. Получим за это 35 баксов. Так, ну самый популярный я знаю, это получать просмотры за видео, 3000 надо набрать. Вот. Ну, в принципе, там это все очень было... быстро дело набирается и забирается. Так что, ну, труда это нам не составит. Так, а, разносить мы идем, все, я понял. Сейчас мы подустанем, где-то на 13, наверное, отмотает, Да, даже на двенадцать. Да, поспим. Что у нас там? А, я пойду. Ага, окей. Так. Давай сделаем покупочку, купим новую игрушечку. Мы... Мы взрослые. Мы можем купить себе, позволить новую игру. Так, на данный момент у нас январь. 23 23 января 16 7 дней неделя mm, давай а не надо нам больше покупок так в течение 23 она сейчас вот, вот сейчас должна идти нам сейчас мы по ней делаем А, там, как он называется? -то? Блин, забыл уже. Превью, что ли? Да, да, превью это называется. А, ну. А, о, уже две. Две, это хорошо. Так, не превью. Прохождение пишем. Прохождение. Такс. Так, 15 лампочек, все хорошо. Так, большой привет. Ребят, заметьте, у нас каждый раз увеличивается, увеличивается запись. Вот. Изначально у нас вообще только 3 было. Или 2, не помню. Скорее всего, 2, наверное. Вот. Ну, блин, тут пролетели. Ладно. Так. Здесь делаем. М Здесь вот так вот делаем. Профессиональный комментарий. Чтобы нам хорошо зашло. Так. А, комментарий не в тему. Серьезный комментарий. Мы выдвинем свой. Серьезный комментарий. Потому что... Какие у нас вызвала эта игра ощущения? подожди блин я же делаю я же все делаю я все ради подписчиков ты что 87 рекорд ребят рекорд два уровня два уровня по звуку блин по звуку пролетаем надо как это говорил не понимаю почему мы по звуку пролетаем так ну здесь на этом видео у нас должно быть если сейчас 4 из 5 коммента, это примерно 2500 под, ой, просмотров. 2500. Если 5 из 5 в районе 3000 э, просмотров. Она а можно уже учиться, кстати. Давай пока она идет. Давай учиться, погнали. Блин, 32 доллара. Сейчас же раскрутка, наверное... 20 баксов стоит. Блин. А, Надо закупиться. Так. Хочу сделать видео. Да, конечно. Давай. Принять. Я все сделаю. Я все сделаю сам. Получу деньги за то. Мне нужны бабки. Так, что ты просишь? Геймплей по... Лорд. Battle for Empire планеты планеты Empire? Земля Empire. Понимаете, что? Ну да ладно. Блин, 3 см... Что может быть хуже, как 3 из 5 комментарий. Так, смотрим. Применяем. делаем раскрутку. Пофигу, делаем. Мы делаем Каскрутку. Так, какую-то игру просил. Uh -huh. Так, потом выбираем мы игру. Лорд. Uh, Ты просил у меня геймплей. Делаем геймплей. Нет. Останавливаем. Идем кушать. О, ребята как я и говорил ну в районе ну, даже если три ладно три комент мне три ну две с половиной тысячи у нас обязано быть просмотр обязано но ну, я серьезно Не геймплей, это почему? вот почему нельзя самому писать название, ладно, пусть игра, название игры пишется, потому что это ну, нереально запомнить а, Так Геймплей, блин а, Блин, даже картинку ты не вижу а, Нет, вижу, так, как по картинке, может, что? Защ... Защита крепкости так напишем мы сделаем по -у -у так приветствуем сразу же приветствие нам надо вот эти все критерии ребят заполнить все критерии просто все так а... внутри игровое видео так сделаем счастливая личика потом вашу базу уничтожили во время нападения на противника так, мою базу уничтожили. Так. Мы делаем вот так вот. Серьезно? Убийственный взгляд? Что? Закрученный экран. Серьезно, комментарий, пусть будет. Да, есть, попали. Отлично. Мы попали. Мы попали так может, может, быть. Я вот не понимаю, что это за склей. Блин. Немножко не понимаю. Я вот не знаю, типа, вот то, что... от чего, чего изменить, если я вот просто поменяю некоторыми местами? Я вот этого вообще не понимаю. Ну да ладно. Вот звук, вот... Почему у нас звук четыре тысячи с половиной. В смысле, мама? У меня все отлично. Ну, хочешь сейчас? Скажу, учусь. Что ты? Ну, мама. Ребят, берем совет. Потому что мы на каждую новую игру должны в конце, либо в середине, давать полезный совет. Либо просто совет. Это необходимо. Как Инна, так. Ну и зрителям. А. Эх, как же приятно записывать самого себя. И чтобы тебя смотрели в игре. Да. Мне очень нравится. А -а -а. Блин, нет, игра очень затягивается. Как делать с поем? Есть сегодня уставлены в Ты хочешь населиться, да? Пойдешь со мной? Ну, ребят. Мы выбрали личность э, суперзвезды, а не заявного тусовщика. Мы не пойдем, потому что, во-первых, мы потеряем время, во-первых, мы потеряем время, во-вторых, э, нас 31 уже почти. 31, и нам, так сказать, надо не то что готовиться, а записать видео, потому что, дам такой небольшой маленький спойлер, мы должны съехать от мамы, мы должны ходить в школу, но мы должны съехать от мамы, потому что с мамой мы больше жить не можем, так, Бэйки Вы получаете на 6% больше подписчиков, снимая превью, обзоры и распаковку. Да, мы этот качество улучшаем. Это нам надо. Мы снимаем и обзоры, и превью. Это очень занимательно. Сказать честно, я до этой части еще не доходил. Ну, не доводилось. Вот. И поэтому я вот пытаюсь направиться по тому пути, по которому, если бы мне предлагали, я бы сам пошел. Вот серьезно. А, так, что нам прибавилось? Так, три лампочки. А, Какой-то новый талант. А, очко за талант. Ну, новые карточки, лампочки, шмотки и всякие. Так, компьютер нам надо улучшать, ребят. Компьютер. А, когда я играл в первый раз, я вот это вот все купил. И у меня перешел все на третий уровень, то есть. Я это все купить смог. Вроде помнится, я. А, нет, я еще не переезжал в квартиру. Не переезжал. Давай пойдем работать. Вот. Вот, ребят, ну вот, если когда такой выбор, либо мы идем на терапевт, либо мы идем на машину. Но это ничем друг друга не отличается. Мы, по-моему, машину там на это ну, прям обувь это без разницы все что нам пришел? а нам наушники пришли там все правильно за наушники я думаю нам должен накапливаться звук ну по крайней мере я думаю за наушники нам должен улучшаться звук а у нас экзамен все а ну мы готовы 15 занятий мы посетили ой я не посмотрел что у меня вышло Пятёрка, да, вроде? Знаешь, хорошо готовился. О, 50 баксов оценка за тест. Серьезно? Мама! Мама. Ребят, следующий тест у нас 28 февраля. Чем учиться? Не, серьезно, хоть у нам и пора спать. Но нам надо учиться. Ну! Как э, говорят то, что yeah! одно другому не мешает То есть, если ты хочешь стать ютубером, тебе не должно это мешать Тебе не должно мешать ни учеба, ни что Типа, если ты захотел этим заниматься, занимайся Если ты не хочешь этим заниматься, не занимайся а, Привет, Фикс Плей, стоит сотню лайков Что? Окей я заработал сотню лайков. Хм, круто. Ладно, не суть. Правда, это нигде, наверное, нет. не отображается, так понимаю, или, или что? А нет, вот отображается. М -м -м. А лайки? Интерес. А. А. -а. а, -а, -а. Круто. Круто. Класс. Классно, мне это очень нравится. Так, давайте попробуем улучшить еще компьютер. Надо улучшать. Вот лучше бы за задание давали бы, блин, я не знаю. И подоспел новый тип видео. У меня появились поклонники, наверное, пора было бы разделить мгновение моей жизни, встать перед камерой, поделиться мыслями. Это можно было сделать на любом мероприятии, просто щелкнув по своему персонажу. Вот не договорил я, конечно. Вот круто бы если бы за задание давались бы еще как бы сказать деньги это было бы вообще класс это супер бы было вот серьезно так а что там как там просто щелкнуть под персонажем ну я щелкаем ладно несу. К нам подъехала новая клавиатура. Нам подъехал шестой уровень. Что нам Видеоблог! О. Да. Открыть. А, блин, открыть! Пойдем учиться! Так, один раз посетили занятия, ребят. 2 февраля, 28. 28. В конце каждого месяца. Но тут наверное тоже где-то за неделю 15 надо где-то так примерно Ориентировочно. ну точно не знаю ладно и того у нас за получается 5 видео которые мы выложили здесь 13 тысяч начинали все с с 20 30 просмотров. Два видео вот, у нас были, которые по 20-30 по просмотров. Но мы идем к своей цели добиться собственной компании. Мы к ней должны идти. Так, мы делаем новое видео по игре. Так, нас никто ничего не просил, да? Нет. Мы сделаем немного подло. Мы сделаем вот так. Мы посмотрим, есть ли новые игры. Есть! Counter-Strike! Yeah! Отлично! Ну, чего тут получается? 5, 3, 2, 7. 7. Неделя! это немного. -э -э -э -э -э -э -э Неделя это немного. Вот мы по ней сейчас сразу сделаем крутое видео. Для у нас Counter-Strike? Так, мы делаем по ней превью, начать запись. О, Вот так. Блин, мама пришла. Ой, ну да ладно. О, один из пяти пропал там. Это хорошо. Так, время до начала игры. Так, мы зададим смешной комментарий, чтобы развеселить... Да, ну, ну да ладно. Вы убили 20 врагов прежде, чем погибнуть. М комментарии счастливое выражение есть так интересный загрузочный экран э -э серьезный комментарий так -с да вот этот О, отлично идеально так сюжетный поворот Ой, я не посмотрел что мы использовали но да ладно так, давай по порядку все это выстроим. Итак. Ой. Так, вот так, вот так. У нас все должно хорошо, кстати, быть. 81. Отлично. Счет 100. Ребят, можно загадывать желание, я так понимаю. 111. Вот мне не нравится, почему у нас не рисуется звук. Да, ребят, кстати, комп может ломаться. В этой игре комп может ломаться 16 тысяч лично От меня это немного, как бы сказать, немного бесит то, что комп может ломаться немножко и за этот ремонт нам при... приходится платить. Не ты, как Майкл, клавиатуры, я, я тебя умоляю, не дай бог ты ее сломаешь, она стоит 16 баксов. зарплата по-любому меньше да не нужен нам амгрей выцветание танцевальное приветствие музыкальное вступление вот так ребят мы поучимся наверное да нам надо учиться Да, все правильно, я выбрал, учиться, все отлично. Все хорошо. Так, ну, наверное, за эту серию надо нам улучшить, как минимум, компьютер. К компьютер нам как минимум надо так, концерт Ну, ну выберем. Как минимум, нам надо за это видео улучшить полностью компьютер. почему-то видос долго заливается, не кажется ли? а, ну то что объем, да, обработка, это же все учитывается тоже серьезно, 3 из пяти. ладно, ладно, учтем, учтем показания эти авторский видеоклип yeah! да, что такое? нарушение может, да? Да, раз, Давай, Каме, работать нам надо работать. Ребят, нам надо накопить в районе 300 долларов. А, так. Ребят, мы ничего негативного никогда не будем выбирать. Yeah! Если, ну, прям вот одна карточка с негативом останется, то мы будем выбирать негатив. Ну, серьезно, потому что... А -а -а. Ну, легче быть добрыми, чем плохими. Так, 91 бакс. работайте. Машины мыть. Машины мыть. Да, братан, нам надо мыть машины. Я о даже не знаю, получится ли у нас компьютер о лучше, потому что мы накопили только 110 баксов. Так, давай не ленись, давай-давай-давай-давай! Я такой же после <свист> тренировки. Игровой мир. Блин, я же про него и забыл. Я забыл про игры мир. Ой, ребята, вот видите, вот типа смешная критика, но... Ни хрена не смешная. Выцветание. Просто... <свист> Смешной критик. Ладно, оценим так себя. Ну, да ладно <звук> ребят это новый рекорд 9000 просмотров 9 тысяч просмотров это рекорд 1000 подписчиков и 11 долларов это это круто это круто, класс мне очень понравилось 150 лайков охренеть одна тысяча просмотров класс мне 20 22 доллара я заработал вот за это видео ну, конечно, я ушел в минус на 8 долларов, но все же мне еще пожертвовали. Так, у нас сколько там занятий-то? 6, да? Угу. Вот седьмое пошло занятие. 7 занятий, да? О, самый популярный. Отлично. Так, забираем мы 10 тысяч. И забираем 2000. Ура! Так, и мы улучшаем бойкий говор получаем больше подписчиков снимая превью но ну, я уже это говорил. превью обзоры и распаковку 12 процентов подписчиков это хорошо нужно достаточно на собственно недели хорошо что нам можно улучшить вот скажи мне вот что нам можно улучшить так. Хм. Знаешь что? Знаешь что? Мы купим монитор. Да, мы сейчас сделаем мониторчик. жало себя и вскоре ее уберут из магазина. Да ты будешь. Да ладно. Консоль по этому что ли? Где? 125 долларов. Тебе не было со мной на В. Впрочем, я все равно хочу тебя спросить: будешь жить со мной в твоей. В той квартире есть комната побольше, которая лучше зашла бы. А? -а, -а. <с <с чтобы занимаешь? А э, на... в квартир, а да, да, да, да, да, да, что да, да, да, да, да, да, Мы да, да, Окей. Мы сейчас будем только работать и поэтому наработав себе.. Так, ну-ка. Заплатили 160 долларов, приезжайте к новому квартиру. Сейчас я помню, что каждый месяц нужно будет платить ренту. Я думаю. Ну, фиг знает. Я ничего не могу сказать, тогда. серьезно я ничего не могу сказать по этому видео ой по этому видео по этому мнению чтобы стать каким соседом надо чтобы стать соседом нам надо минимум за видео минимум получать по 20 долларов минимум это без всяких пожертвований я вот серьезно по 20 Кстати, мы хорошо уже к тесту готовы на 4. Но это мало нам. нам надо 5. Но это просто месяц короткий. Так, вступление с... Блин. Так, давай спать. DSP. Давай запилим новый видео. Так, Counter-Strike. Дай, чё Давай геймплей. Нет, давай, да, геймплей, да, геймплей сделаем. <coughs> мы сделаем геймплей, обзор был уже. Привью-то было, у нас уже, так что, типа, ну смысл особого нет. Чтобы писать по-много раз обзор. Так, 19 ламп, Как мы далеко зашли. Вы теряете подписчиков. Нужно делать больше видео. Знаю я. Знаю. Мы что и делаем. Мы кушаем. Делаем новое видео. Делаем будущее. Так. Так, мне не нравится. Ну-ка, давайте двухнаправленный попробуем поставить. Что от этого будет? Геймплей, типа... Э -э хроники. Хроники. АВМ О! Винтовочка такая, АВМ ребят Если что Так Большой привет угу. <кхм> Так Загрузочный экран с советами Так, мы делаем Серьезный комментарий сделаем? О! Залетел! Так, вы преодолели тяжелое испытания. Победный крик сразу же. <coughs> Внутри игровое видео. Так, э, комментарий. Не смешной комментарий. Так, комментарий смешной. Так. Вы собираетесь приостановить запись. Волнительное прощание. Ну, так-то я не собирался приостанавливать запись я бы мог и дальше записывать видео ну как хочешь ладно вот так вот так поехали 72 плоховато плоховато ура у нас звук начал расти ребят звук начал расти ура все значит надо однонаправленный ставить а не двухканальный Так, здесь мы делаем Так, все Извиняюсь Так, 79 Так, работать пока идем Пока идем, поработаем быстренько Пока видео загружается, все, оно обрабатывается там Мы идем работать Получаем работу, получаем деньги Одно ускоряется это все Так, если ты опять с Я никуда не пойду, я тебе говорю сразу Так, танцевальное приветствую Танцевалку я люблю танцевать. Я люблю танцевать. Я хочу танцевать. Так, хочу делать. Что делать? без проблем. А, 210. Мать, ты чохнулась. Ч я сказал, приду? Что? Я не пойду ни в какое кино, ты гонишь. Превью, да? Окей. Не знаю, почему, но я люблю Сейчас в крупную. А, блин, зараза. Видит, еще не загрузилась старая. Ну, ребят, идем на рекорд? Ну, я думаю. Если сейчас комменты залетают, мы идем на рекорд. Серьезно. Комменты залетели. 4 из 5 yeah! Что может быть лучше? Что может быть лучше? Это 5 из 5, конечно. Но нам такого не доведется. Так, 35 долларов уже. У -у -у -у. Ладно. Так делаем запись. Делаем запись видео. Приветствие. Приветствие. Почему у нас в руках джойстик, если у нас в руках должна быть мышка? Время до начала игры. М -м -м так. Дай смешной комментарий. Залетит? Не залетел. Плохо. Снялись очки. Так, вы преодолели тяжелые испытания. Профессиональный комментарий. Так, хорошо. Итог игры. А, комментарии серьезный комментарий по итогу игры угу. так они а, заходят блин я же забыл эти поправить плохо плохо плохо так давай вот так вот так вот так да. вот так вот просто там другого выхода нету 86 хорошо хорошо почему у нас звук опять? Я опять со звуком что ли прилетел? да? ребят рекорд рекорд рекорд девять с половиной тысяч О. О. это круто О. я думаю это круто это... ну это рекорд еще один рекорд тысяч что? Мама, дай мне такую популярность. Мама, я в Ютубе. Я бог Ютуба. 35 тысяч просмотров. А, а это учитывается, если я на свой канал также зайду и что-нибудь сделаю, да? Ну, не знаю. Ладно. Ладно, мы подумаем. Так. А, ты учиться пошел, да? Иди еще учись. Вот, вот три раза иди учись, чтобы у нас... Была пятерка, как я понимаю. Блин, три сп... Плохо. Yeah! Выдвигаемся. Похоже, пришло время завести с собственной квартирой. Я могу посмотреть апартаменты, который нашел мой друг. Кинус Серьезно? Я не хочу от мамы съезжать. Нет! Uh, ребят, так, предлагаю на этом наше видео завершить. Потому что, я так понимаю, мы сейчас будем uh, съезжать от нашей мамы. Нашей дорогой мамы. Вот. Предлагаю сделать так. Uh, 15 тысяч. Ребят, 15 тысяч, прошу заметить. Вот. Мы делаем каким образом... Мы идем каким образом? В следующем видео мы будем съезжать от нашей мамы. Такой небольшой спойлер. Вот. Ну, надеюсь, я вас немного повеселил. Рассказал про новую игру, которая описывает полностью, полностью, описывает жизнь настоящего ютубера. Как он поднимался с самого низа. То есть там, жил с мамой, потом жил отдельно там, покупал себе сам компьютер находил подработку все это присутствует в этой игре мне эта игра очень понравилась она меня прям затягивает я вот хочу еще и еще в нее играть надеюсь что и вы тоже хотите в нее поиграть но при всем при этом не всегда получается там у кого что у кого время у кого учебу у кого что но ребят я надеюсь, у вас все же найдется время поиграть в эту замечательную игру, в этот замечательный симулятор ютубера. А на этом все, дорогие друзья. С вами был ваш фиксплей, ваш ненаглядный и любимый фиксплей. Ну, я надеюсь. Вот, на этом все. Всем спасибо. Всем пока-пока.